Значит, называется publicekstra.com. Как-то так. Значит, по регистрации. Здесь вот регистрация на латинице, как всегда. Я переведу на русский и покажу. Пишите свое имя, номер телефона. Страна у меня встала по умолчанию Россия сразу. Адрес электронной почты. прописываете пароль. Ставите капчу. И кликаете «Зарегистрироваться». Пишите все как бы на оригинале. Вход по имейлу и паролю. После вот такая фигня у меня. Выходит, что сессия вышла. И я кликаю на нее. Вот почта. Сейчас мне загрузится, наверное, долго было. Сейчас перескажу. Ну что-то зависло. Навила я страничку. Ну, что-то зависло. Под видео писать всегда что-то виснет. Так, после как авторизуемся, мы попадаем вот на такую страничку домашнюю. Нам при регистрации дают бонус в размере 10 монет USDT. Вот у меня 13 USDT. У вас здесь будет 10 криптомонет. Это бонус. Вывести их нельзя. Мы это понимаем, да? А то начнут писать. Можно как вывести бонусные, никак. Вот это баланс вывода. Здесь, ребятки, все предельно визуально просто ничего сложного нет значит это домашняя страничка это бонус баланс это баланс вывода у нас vip 0 реферальная ссылочка сразу у меня два реферала зашла я туда сюда вчера поздно вечером и что нам нужно делать все просто вот сюда вот эта домашняя страничка посередине вкладочка. Вот сюда кликаем. Это заработок наш. Я не знаю, почему у меня стало 13 монет, но у меня было 10. Вот этого я, честно слово, я зайдя я сама удивилась. Вот Значит, и вот это наш заработок. Значит, это майнинг. Это баланс вывода идет. А это баланс майнинга. Значит, но прежде чем майнить, вам скажут прописать адрес кошелька. Вот. Опять проблемка. Секунду. Значит, вот здесь. Нужно будет прописать свой адрес кошелька. USDT-TRC20. Вот баланс вывода. Минимальный вывод отсюда. 5 USDT. Ну, то ну, курс идет один к одному. Это 5 долларов, да? Скажем так. Вот 5 долларов. Набираете минималку и ставим на вывод. Сюда Сумму будем прописывать. И вроде как я в чате читала, что выводка обрабатывается 5 дней. Но, тем не менее, без вложений. Теперь вы прописали адрес, кликнули сохранить. Все замечательно. И идем теперь зарабатывать. Зарабатывать все очень просто. Вот здесь у вас будет 10 криптомонет, USDT, кликаете на синюю вкладочку. Страничка загружена. Нет, я не так. Ну ладно, может быть и так. Сейчас посмотрим. Да, ничего страшного. Все. Вот видите, у меня здесь было по нулям. И... Началось майниться вот этих 13 монет моих. У меня было здесь 10, Я не знаю почему у меня стало 13. И вот здесь таймер 59 минут. Каждый час нужно заходить и забирать свои монеты от у меня. За час ноль тридцать 0.039. Ну, считай 4 цента. Без 1 цента. Кликаю сюда. Вот у меня 19. Кликнула. И все. У меня, обратите внимание, осталось здесь 23 цента. Вот этих монет USDT. Нужно набрать 5 долларов. На вывод. И... Через один час я обратно зайду, пока денег не требует вкладывать никто. Вот. как мне сказали, сто процентов платит без вложений. Ну, не знаю, ребятки. Я вкладывать сюда не собираюсь. Хотя здесь минимальный вклад 10 USDT. Вот. я это даже не рассматриваю. Если хотите, пожалуйста. Вот, разбирайтесь и укладывайте я ничего так значит это заработок это домашняя страничка вот опять секунду пойдемте в чат вот у них чат есть вот этот и вот видите у них такая исправлена и опять идет вот. Посмотрим, надо обновлять. Обязательно присоединяйте в чат. Будут у вас вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Вот здесь, смотрите. Так, вот Telegram. Кликаете, вас перебросят. Чат, присоединяйтесь и пишите. Вот, без спама, без ничего. Значит, здесь у нас что еще две вкладочки? Ну что-то вот видите он. Какая-то ошибка выпадает. А здесь мои рефералы. Вот. Здесь автомайнинг можно настроить. Я это не. Я вообще вот в эту вкладку не лезу. Вот здесь рефералы. Вот они, два моих реферала. Также вот они работают. Абсолютно без вложений. Ну и реферальная ссылочка. Вот она. Хотите работать? Работайте, не хотите, пройдите мимо. Абсолютно без вложений. Видите, какая ерунда происходит. Вот. Здесь все на испанском. Видите, все пишут. Вот. И что-то у них там какие-то неполадки. Но ничего страшного. Вот мой баланс. Если я кликну вот сюда на кошелек, у меня на балансе будет также 23 цента. Вот они. Набираю 5 долларов, буду выводить. Кому интересно, заходите. Не интересно, пройдите мимо. И не забываем заходить ежечасно, каждый час, забирать как бы свои, свой доход, свой майнер. С майнера вот эти копеечки свои. Всем удачи, всем пока!